Наш веселый снеговик. Книга из серии любимые стихи и песенки. В этой книге собраны различные стишки новогодней и зимней тематики, а также четыре песни.